Всем привет, ребят, с вами Тимур Лев. И сегодня я вам покажу новые 4 страшилки, которые нашел в интернете. И скажу честно, они мне очень понравились. Несмотря ну, по вашим вот этим комментариям, которые вы мне написали, то, что ужасный контент, заткнись и прочее, то, что вы мне говорили. Скажу честно, соглашусь, да, я очень много говорил, но в скором времени буду справляться. Ну что ж, не забудьте поставить, конечно же, лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписались, и нажать на колокольчик. Ну что, заставеньку! Ну что ж, первая кровометражка у называется The Cop Cam. То есть в переводе с английского на русский, кто уже понимает. Камера копа. Типа, всем понятно, The Cop Cam, господи. Так, начинаем. А, может быть в 1080p, а думал 48p. Так, смотрим. Рекламуйте, пожалуйста. Как я понимаю, все действие происходит э, в каком-то доме, то есть идет какое-то расследование. Угу. Так, пам-пам-пам-пам. Э, Он заходит в дверь. Где звук прибавлю? На максимум сразу поставлю. Нет там никого. Мадам. Мадам. А орать потише? О боже. Не кричи так, прям уши бьют. Воу! Мадам? Все хорошо? Там был только смертный человек, прикольно. Ну что, прикольного? Йокорн! А? Блин! ты какая, а! Дел так. Вот все, я думал, что-то будет дальше. Эх. А. Ну ладно, признаюсь честно, был прикольный момент, когда он типа зашел, начал расследовать свое дело, то есть, типа, вести что случилось, нашел мертвого человека, потом нашел. Знаешь, что меня удивило? Почему, когда он не увидел эту девушку, не начал сразу стрелять. Очень странно. Ну, прикольно мне понравилось, но хотелось чем-нибудь еще побольше. Ну что ж, переходим ко второй караметражке, которая называется Статуя. Так, все. Короче, вот следующая корометражка, которая называется Статуя. Сейчас давайте начнем. Канал «Мистик... Мистикс Представляет, ну то есть какой-то канал создал собственную корометражку, да. Как караметражные ужасы. Стал. Ну, статую, если в переводе нашего. Я сначала думал, что Стана типа... сто, типа, ну типа такое что-то. Так, уже напоминает слендера. Даже не слендера, напоминает Драйв э, сразу. Вот таким моментом. Да, идет дождь. Ну ничего так, что нормально. То есть то же самое выглядываю что было <голоса> интереснее. делает прям до того а, привет ручки убери пожалуйста чтобы я видел твое лицо она руки убрала Короче, кто знает, есть такие, таких, короче, играх, типа монстры, которые типа. Ну, типа, они стоят, ничего не делают, ты отворачиваешься в другую сторону, но они начинают на тебя идти. И есть такая тактика в любой игре. Ты просто смотришь на этого противника и идешь, ну, типа, жопы идешь, только максимально. Вот, вот, вот, видите, я говорю, тактика прям рабочая. Едри, <как> ты матя! А! Вау! Ой, глупый, глупый, глупый. А что сирен тут играет из Садлин Хилл? Прям такой прям момент. Похожий. Вау. А что у вас тут две? Ой-ой. И, и, и что будет? Едрите yeah, вы! Спасибо. Ну прикольно, был момент, это, ну, то, что, типа, будет какой-то скримак такой в конце, но его не было. Ну, прикольно, задеюсь, прям вот, э, респект таким людям, которые создают самые новые караметражки, и они прям очень пугают, сейчас скажу честно. Мне очень непонятный был момент, почему тут здесь, послушайте, здесь играла сейчас Сирена на, том, на этом моменте. Я такой подумал, что это сначала Саллин Хилл, типа предупреждение, что идет монстр, что-то там наступает тьма, как помню, было в первом или во втором Саллин Хилле. Не, в первом было, я просто помню по игре, а не по фильму. То... Так что прикольно, скажу честно, задумка такая прикольная, я бы хотел таких еще больше экрометражек. Но если вам понравилось, ставьте лайк. Переходим к следующей экрометражке. Ну что ж, следующая экрометражка у нас называется «Фрэнсис». Представитель кто то сделал караметражку Это как не, не прям караметражка Это мультик наподобие Вот называется прям Фрэнсис Ну, говорит, очень прикольно Как это происходило в Чикаго В вечернем пар парке А, это наподобие а, это на этого... Страшных историй наподобие. <клёх> Кстати, хороший фильм еще о... о Тарантино. Ой, не Тарантино. Ну, прикольный фильм сейчас скоро выходит. <клёх> Кстати, у меня тоже, по-моему, был аквариум. С рыбками. Ну, потом они... А это, кажется, та девочка, да, Фрэнсис. Фрэнсис было 17 лет. Курилка. Курить плохо, ребят. Фрэнсис покинул своих родителей и пошла прогуляться, как я понимаю. Однажды, после сесть на лодку. чтобы найти место на на лодке, на и, может быть, Она решила сесть на лодку, чтобы покататься по воде и посмотреть на небо. Она lay down on the bench, looked up at the night sky. The stars were very bright, and the aurora borealis was shimmering like a neon lasso. She was feeling very peaceful. that the boat had drifted to shore and она leaned over the side to see if she'd hit anything, but she saw nothing. She lay back down. She told her it could be any number of things: a fish, a turtle, a stick that had drifted under the boat. She relaxed again and soon fell into a contented reverie. She had just closed her eyes when she heard another knock. This time it louder, Второй This knocking was coming from the bottom of the boat now she was scared she leaned over the side again it had to be an animal but what kind of animal would knock like that through quick loud knocks in rapid succession whoa her mouth went dry she held on each side of the boat and now she could only wait to see if it happened again The silence Нокс пришла снова, но в этот момент громче. Она должна уйти. Она решила плыть. Она место и начала Но ее что-то она должна была бы she она И поняла, что держала ее, Again she tried rowing. She rowed and rowed on the verge of tears, but she went nowhere. She stopped. She was exhausted. Her heavy breathing filled the air. She cried. She sobbed. But soon she calmed herself again, and the boat was silent again for 10 minutes. And 20. Again she tricked herself into thinking she'd imagined it all. But just like before, just when she was beginning to get a grip on herself, the knocking came again. This time as loud as a bass drum. Whoa. The floorboards of the boat shook with each knock. Now she was so shaken, she started making questionable decisions. The first was to lower one of the oars into the black water, trying to feel if there was some landmass, even some creature she could touch. As soon as the oar broke the water's surface, though, she felt a strong, silent tug at the other end, and the oar was pulled under. She screamed, she jumped back, and now she had no options. All she could do was sit, and hope, and wait, wait for the morning to come, wait for whatever was going to happen, to happen, The knocking went on through the night, she passed the time writing in her notebook, and it's only because of this notebook that we know what happened that night, Francis can't tell us, she was never seen again, the boat was found on shore the next day, empty but for the journal, on those pages were her frantic jottings, all written in her distinctive handwriting, all but the last page. When the journal was found, that page was still wet, and on it were four words, looking as if they'd been written quickly with a muddy finger. They said, I did knock first. То есть не особо страшно было кроме Сейчас Я только сейчас понял, что случилось. Короче, вся история. Сейчас расскажу полностью, лор, что случилось. Короче, это 17-летка Фрэнсис, которую зовут, да? Она пошла, ну, типа, прогуляться, посмотреть на небо. Так, ну, типа, плера посмотреть, да? Она закурила сигарету, выкинула ее в речку. Не, не давай, не давай не будем. И... Я сказал, что. И когда она выкинула сигарету в речку... Монстр, типа, понял, типа, какой-то хулиган что-то делает, и, короче, э, вся история в том, что девушка виновата, то что она выкинула сигареты, и получила по заслугам. Потом первый стук, она не могла ничего сделать, думал, что-то такая фигня, и показалось. На второй раз она что-то так уже была беспокойна, третий раз она уже хотела грести грабля, ну, этими веслами назад, то есть она хотела вернуться, но не получилось у нее, потому что кто-то держал, потом у нее упала лампа, потом утонули у нее дв двое весел и все. И сейчас, короче, тут вот когда я видел то, типа вот ее дневник, да, что то тут рисовала, вот этот Лоид uh, Кнокфест, uh, последний стук или как-то так можно. Лоид, что я что-то не помню, что такое, но Кнокфест типа первый стук. Ну так прикольно, я говорю честно, мне бы очень понравилось. Ну что ж, у нас бонусная караметражка, которую я сейчас только что нашел. Не знаю, мне ее посоветовали сейчас только что смотреть. Bad Badfall... Falls. Мне не знаю, что это такое. Будильник обычно, который звучит. Это у нас, как понимаю, семейная пара. Да, это они, типа жена тоже, все. Дэнни, где мой телефон? Дэни. Дэни... О боже мой Алло Рэйчел, ты здесь? Рэйчел, ты здесь? Прикольно, прикольно понравилось. Прикольно. То есть, типа, задумка то, что. Помните, короче, было у нас э, Игайнет свет. Прикольный фильм. Мне очень понравился. Очень советую посмотреть еще раз, всем. Очень прикольно, мне понравилось. Я бы еще хотел бы таких кровометражек. как было прикольно. Ну что ж, ребята, я вам думаю понравилось. Ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не, не подписались. И нажимайте огромный колокольчик. Ну что ж, с вами был Тимур Лай. Всем удачи и пока-пока.